не в антверпе уникальный. Вы сами сравните цену с той, по которой сможете купить в России. И решите, стоит игра свечи, то есть поездки в Антверп или нет. Если да, согласуем дату приезда. Приедете, посмотрите камни, оправы, выберите, камни поставят в оправу, все хорошо, заплатите магазину, затем мне, 150 евро. В чем выгода работы со мной, а не прямо с магазина. Зачем платить лишние 150 евро? Это мое большое преимущество для вас, что я не работаю ни в каком магазине. Я консультант, шопер, как механик, с которым вы выбираете машину секонд-хенд. Снаружи все блестит. А что под капотом? Моя задача определить качество камня. А где вы его купите? В магазине, который вы выберете их больше 200, или в том, который я рекомендую, мне не важно, я у вас получаю деньги. Я не прошу предоплату, не прошу аванс. Если обещаю найти камень по такой цене, я ее гарантирую. Не смогу, вы мне не заплатите. И я потеряю день работы. Плюс время на предварительные консультации, на создание этого сайта. Так что если вы решили купить изделие с бриллианта выясните, Нельзя ли сделать это наполовину дешевле? А для этого надо написать мне или хотя бы позвонить. Если уж вы дослушали меня до конца, не лишайте себя шанса, Напишите.